В конце декабря я услышал, что выходит новый продукт – продукт. это очиститель топливной системы. После обработки заметил ощущение снижения топлива на где-то 2 литра, ну плюс-минус. Я являюсь потребителем, можно сказать, продукции «Супротек» уже в, теч двух, в течение двух лет. За эти два года я обработал свои две машины, то есть как бы уже сменил вторую машину, ее же обработал также и обработал машин родителям и, и и брату. Все. Только ощутили положительные результаты, ну как снижение топлива, хороший запуск при низких температурах, особенно зимой. И в дальнейшем я только буду рад пользоваться продукцией Супротек и очень нравится. Супротек. Отзывы клиентов, владельцев автомобилей.